Всем привет! С вами доктор Вася. Это рубрика умений экипажа и оборудования. Сегодня мы поговорим о немецкой ПТСАУ у 10 уровня, Панзер Е-100. Давайте рассмотрим командира. Первым делом мы ставим боевое братство, мастер на все руки, лампочку, потом маскировку. Дальше идем мы с наводчик. Мастер на все руки. Давайте я сразу скажу, что первый перк ставим все боевое братство. Потом снайпер. Потом маскировка. После маскировки лучше всего прокачать. Это злопамятный. Или мастер-оружейник. Третий экипаж. Механик-водитель. Ставим его король бездорожья. Также ставим ремонт, маскировку и виртуоз. Радист. Ремонт, пожаротушение, радиоперехват и маскировку. Бесконтактная боевая укладка, пожаротушение... Интуиция ему не нужна практически, я и не пользуюсь также ремонт и маскировку. Это у нас был безконтактный бы укладка. Смотрим последнего заряжающих, поскольку их тут двое. Это интуицию я поставил на всякий случай и маскировку. Также можно было качать ему э, ремонт. Что касается экипажа, я думаю, все понятно. Посмотрим теперь оборудование. Это стереотруба, ящик с инструментами и маскировочная сетка. Этому танку очень нужна маскировка. Он очень большой по размерам, как вы видите. И в дальнейшем я покажу видео на этом танке. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайк и комментируем. До новых встреч!